Транспортную систему Черной Мезы. Этот автоматизированный поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра Черная Меза. Текущее время 8.47 утра. Температура вне комплекса 34 градуса. С ожидаемым увеличением до 41 градуса. Градуса. В комплексе «Черная меза» постоянно поддерживается комфортная температура в 20 градусов. При сектора С. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам необходимо будет вернуться на центральную транспортную платформу в зоне 9 и сесть на поезд повышенной безопасности. Если вы еще не передали ваши идентификационные данные в биометрическую систему допуска по сетчатке глаза, вы обязаны сообщить об этом сотрудникам черной незы прежде чем вы будете допущены в защищенную ветку транспортной системы. Высокой токсичности материалов, свободно хранящихся в помещениях черной мезы, курение и прием пищи в пределах транспортной системы запрещены. поезда во время поездки. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки поезда на платформе станции. В случае чрезвычайной ситуации оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. При необходимости покинуть поезд, в первую очередь эвакуируются инвалиды. Пожалуйста, не приближайтесь к только ведущим путям и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия аварийно-спасательных служб. Напоминаем, что курсы черной мезы по десятиборью начинаются этим вечером в 19 часов на уровне 3. О полуфиналах для персонала будет сообщено отдельно по защищенному каналу. Помните, что от вашей физической подготовки зависит не только ваша жизнь. мог бы стать ценным дополнением команде «Черной Мезы», открытой вакансии в отделах погрузочно-разгрузочных работ и службы безопасности. Для дальнейших справок обращайтесь к сотрудникам «Черной Мезы». Если у вас есть коллега, специализирующийся в теоретической физике, физи биотехнологии или другой высокотехнологичной отрасли, Пожалуйста, обратитесь в наш отдел кадров. Черная Меза, работодатель равных возможностей. опасности. Пропуск запланированного анализа мочи или проверки на радиацию ведет к немедленному увольнению. Если вам кажется, что при исполнении своих обязанностей вы облучились радиацией или попали под воздействие иных опасных материалов, матери... немедленно сообщите об этом своему офицеру по радиационной безопасности. Соблюдайте технику безопасности. Работайте с умом. От этого зависит ваше будущее. И с испытательным лабораториям и центра управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматической двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. После выхода из поезда убедитесь, что вы не забыли ваши вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного рабочего дня. Доброе утро, Фримен. Вы опаздываете знаете парни тут в последнее время совсем не видно видимо досидел сидел наконец в баре черешак фримен вы опаздывай, и ты. Ты отстриг свой конский хвостик. Предатель. Здравствуйте, мистер Фримен. У меня было куча сообщений для вас, но... У нас упала система минут 20 назад. И я все еще пытаюсь найти файлы. Еще один неудачный день. В тестовой камере тоже были какие-то проблемы, но... Доброе утро, Фримен. Недавно была утечка Хладагенера. Но сейчас, сейчас система еще... вы только кажется, посмотрите! Работает. Фримен все-таки слислал появиться... Образец только что отправили в тестовую камеру. Свои планы. Ты всегда можешь приехать на следующий фестиваль. Агент Туньсон, доложитесь внешнему центру тактических операций. спрашиваю. Своей научной карьерой я целиком обязан тому эксперименту. Стойте, мистер Фриман. У меня четкий приказ. Не пропускать вас без защитного костюма. Далеко... Я него с новой точки зрения. Я хочу сказать, что с помощью современных технологий я создал. Хватит. Больше не желаю слышать этого <свист> сует... идиотизма. <свист> Почему мы все должны носить эти смехотворные галстуки? Плессированные хаки. Нелепость. Чего тут нет туалетной бумаги? Э, Кто-нибудь может мне подать туалетную бумагу? Я носил свое время защитить. процентов. Проходите, сэр. Твоя очередь тянуть лямку. А, Фриман? Засекли последние флуктуации? Не о чем беспокоиться. Нам стоит использовать остаточную фотонную энергию, чтобы обеспечить контроль резонанса. Проект... В чем дело, Бак? А, Гордон Фриман. А, Гордон, вот ты где. Вы присоединились к нам, Док. Мы только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимас-спектрометр до 105%. Рискованно. Но нам нужна большая разрешающая способность. Администратор очень озабочен тем, что мы провели решающие исследования сегодняшнего образца. Полагаю, получить его было невероятно сложно. Mm. Они ждут вас, Гордон, в тестовой камере. Отлично. Пойдем. Я отведу тебя, Майс. Элай был занят завершающей подготовкой для нового эксперимента. Приветствую, Элай. Доброе утро. Надеюсь, сегодня ты хорошо себя чувствуешь. Гордон, доброе утро. Рад, что ты здесь. Все эти изменения в последнюю минуту. Это немного странно. Ситуация критическая. Да что за чертовщик происходит с нашим оборудованием? Святой Беккерель, уровень радиации ну просто зашкаливает. Которым я мечтал студентом. Как так? Я дважды кандидат наук и лауреат медали Эрстеда. Но выполняю работу, которая больше подошла бы стажеру. Пожалуйста. Ты делаешь здесь весьма важную работу. Серьезно? Нажми эту кнопку иди сюда, нажми эту, стой и смотри на экран, иди назад, нажми другую кнопку еще раз. Остынь уже, ты перевозбудился. Не знаю, сколько еще смогу заниматься этой обезьяней работой. Мне нужно больше времени на себя. А, вот вы где. Вас все ищут. вот и он. Боюсь, сегодня мы отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но на это есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый образец из всех нами виден. И, возможно, самый нестабильный. Ну что вы, будем придерживаться стандартных процедур введения. И все не будет знаю, хорошо. Я не знаю, как ты можешь так говорить. Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто Гордону не Гордону могу... не нужно все это выслушивать, он высококвалифицированный специалист. Мы заверили администратора, что все будет в порядке. Да, ты прав. Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Ладно, давай, пора уже его впустить. Смотри. Проверка. Кажется, все в порядке. Хорошо, Гордон. Твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару мгновений. Теперь, если ты изволишь забраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимасс-спектрометр до 80% и удерживать, пока не прибудет контейнер. Хорошо. Дальше мы продолжим сами. Включение излучателей первого уровня через 3, 2, 1. Кажется, начинается предсказуемая фаза. Ситуация излучателей второго уровня сейчас. Да, Гордон, мы не знаем, сколько времени держаться на такой нагрузке. И сколько времени займет считывание. Пожалуйста, работай как можно быстрее. Заряд конденсаторов 105%. процентов а, Это, наверное, не проблема. Наверное. Но у меня тут небольшое отклонение. Внимание! Персонал охраны, немедленно явитесь в сектор «Си». не с кем в комплексе.